Кто решает, каким быть образованием в России? Оказалось, что не россияне. Вот что нам обещает Гарант Конституции. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование. Качественная система образования в России за годы правления президента Путина была почти полностью уничтожена. Вместо нее создали плохую, но дешевую. Могли заниматься творчеством выбрать профессию по душе, реализовать себя. Снижение финансирования в 7 раз на профессиональное образование создало множество проблем для всех молодых людей. Чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток их, э, у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта. Против губительной политики разрушения системы образования выступили тысячи преподавателей. Лучшие из них обратились к президенту в письменном виде. Я помню, подписывали письмо, мы, открытое письмо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, 400 человек, академики, учителя, огромное количество людей, но на него даже не было ответа. Ответа не дождались, а сделано было вот что. С 2013 по 2019 год расходы на дошкольное образование снизили в 25 раз. Было 77 миллиардов рублей, осталось 2,9. Сколько сотен тысяч детишек нашей страны лишились возможности улучшить подготовку к школе в детских садах? Это похоже на «сделать все», обещанное президентом. Расходы на общее образование снизили в 9 раз. Было 128, а осталось 14 миллиардов рублей. В результате этого сокращения уровень подготовки выпускников был резко снижен. Можно с уверенностью сказать, что они теперь готовы только к получению простых рабочих профессий. На среднее профессиональное образование финансирование снизили в 7 раз. Было 53 миллиарда рублей, а осталось 7. Количество бесплатно обучаемых, наверное, тоже сократилось в 7 раз. Так что успешного жизненного старта, Лишили тех, у кого родители не в состоянии заплатить за обучение. Что при мизерных зарплатах родителей происходит довольно часто. Высшее образование срезали на 30%. Было 661 миллиард рублей, а осталось 458. Оно и так в основном платное. Снижение на треть, конечно, уменьшило число бюджетных мест. Переподготовка преподавателей – Финансирование срезали наполовину. Подозреваю, испугались того, что слишком большое количество преподавателей освоит новейшие методы обучения. Уровень образования. 32 место в мире. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Вы узнали о том, как финансировалось образование в последние годы. Президент обещал золотые горы, а делал все наоборот. Результаты вы видите в жизни каждый день. А это факты от нового министра образования о состоянии школ. 2700 школ не оборудованы необходимыми видами благоустройств. В нашей стране зимой трясят морозы. Сотни тысяч детишек бегают на переменке в неотапливаемые туалеты и простувают из-за этого. А 260 школ не подключены к центральному отоплению вообще. Президент понимает, в каких условиях должны дети учиться. Уважаемые коллеги, везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях. Но за 18 лет своего пребывания у власти не обеспечивалось даже элементарными условиями. Я не верю, что сделает это он и в следующие годы. А вы верите? По Конституции образование в России бесплатное. Я напомню вам, что в ней написано. Статья 43. Конституция Российской Федерации. Пункт 1. Каждый имеет право на образование. Пункт 2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего, и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Так должно быть. А на самом деле... 82 процента респондентов подтвердили, что в школах, где учатся их дети, по-прежнему занимаются поборами под видом сбора средств на те или иные нужды. Суммы колеблются от 5 до 50 тысяч рублей в течение всего лишь одного учебного года. Да вы и сами знаете, сколько и за что платите. Вот как оценивает бесплатность образования в России Евгений Юрьевич Спицын. Историк. Имеет 25 лет педагогического стажа. Автор учебников и курсов лекций по истории России. Вот говорят по факту, что у нас, дескать, по Конституции образование бесплатное. А по факту это не так. Образование у нас, увы, платное. И с каждым годом процент платности в образовании он становится все больше и больше. Просто это скрытая форма платного образования, через ту же систему так называемых школьных кружков, через ту же систему репетиторств и так далее. Думик, конечно, озаботились этим вопросом. Смотрите внимательно, что их больше всего беспокоит. Образование хорошо, но имейте ввиду, чем более образованный народ, тем быстрее будут революции, и вас всех погонят. Оно подрастающее поколение более образованное, чем мы с вами. Поэтому надо тоже здесь думать. Поэтому прежде чем предлагать вот такие идеи, подумайте о последствиях. А что будет потом, в 30 году, в 40 -м? Они через 10 лет будут голосовать через интернет все. Все будут голосовать. И никаких избиркомов будут не нужны. А кого они выберут, не нас с вами выберут. Да, Жириновский прав. Пора уже народу разобраться, что власти его на каждом шагу дурят. Да прекратить этот беспредел. Я даже нашел, как и что для этого делать. Узнал на видеоканале Сулакшин. Рекомендую. А вот чего боятся банкиры. Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Он говорит правду. Мне нужен лапшу на уши не повесит.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 Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. А хочется им иметь малограмотное, легко зомбируемое с помощью телевизора население. Поэтому они сокращают ежегодно финансирование образования. А на телеканалах вы услышите... За пять лет мы должны построить в России не менее тысячи школ. И за эти же пять лет у нас не должно остаться ни одной школы в аварийном состоянии. Повышение, насколько, конечно, это возможно, зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью. Каждый работающий человек в России должен получать достойную заработную плату. Искоренение коррупции. Чтоб все они ночей не спят. Все думают о том, как улучшить образование. Денег говорят нет. Вранье. Более 100 миллиардов долларов наших денег в ценных бумагах США. Об этом Путин не станет рассказывать вам с экрана. Чьи рекомендации выполняют президенты правительства? Вот что сообщил Сергей Евгеньевич Рукшин, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат физико-математических наук. Мне довелось беседовать в Америке с Хелен Вулфенсон, женой Президента того самого Всемирного банка, экс-президента. Да. Я могу процитировать ее слова. Россия слишком бедная страна, чтобы иметь богатое и хорошее образование. Поэтому мы всячески рекомендовали вам его удешевить и сделать более демократичным. И президент, дума и правительство, несмотря на протесты россиян, уничтожили качественное образование в России. Ведь их интересы и рекомендации Всемирного банка совпадают. Вы считаете это справедливыми действиями? Что нам делать? Внимательно прослушайте предложение Александра Михайловича Абрамова, члена-корреспондента Российской Академии Образования. Пора понять. Не только нам, не только работникам сферы образования, всем. Отечество в опасности. Это касается всех. И родителей, и учителей. И... Понимаете, пора перестать ходить по кабинетам. Они не понимают того, что им говорится. Следовательно, нужны сильные профессиональные сообщества и сильное общественное мнение. Отечество в опасности. Точно так оценил состояние дела доктор физико-математических и политических наук профессор Сибан Степан Сулакшин. В России 100 семей владеют 75% российских благ. Это можно назвать нравственным? Можно ли это назвать справедливым? Можно ли назвать это устойчивым? Можно ли сказать, что так будет всегда, потому что одни должны благоденствовать, а другие должны жить на грани выживания и их обслуживать? Совершенно ясно, что это не так. Кто способен вмешаться вот в этот исторический приговор в нашей стране? Да кроме самих нас, кроме людей, никто. Есть единственный смысл выметать метлой, Единую Россию, все эти псевдопартии, которые занимаются только собственными интересами. И собирать сообщество российское в партии нового типа, которые имеют проект другого устроения страны. Нравственного, справедливого, устойчивого, трудового. В коллективе с группой ученых Степан Степанович Лакшин подготовил решение для всех основных проблем, стоящих перед Россией. С этими решениями вы можете познакомиться сейчас на его канале. Будущее России в ваших руках. Будущее России в ваших руках. Никто, кроме нас, не сможет повлиять на то, каким быть образованием в России. Необходимо объединиться в партию нового типа и принять участие в выдвижении Степана Степановича Сулакшина в президенты. Примите активное участие в выборах. Если вы не пошли на избирательный участок, то ваш голос отдадут тому, кому захочет избирательная комиссия. Каждому из нас нужна справедливая, прогрессивная и грамотная Россия. Для нас, наших детей и внуков.